Встречайте, 44-й выпуск «Бизджорнл. Информационная безопасность банков». Тема номера «Крах вузовской подготовки и Б-кадров. Есть ли выход?» «Три шага к спасению» предлагает корифей отрасли Андрей Курила. Новая порция инициатив от Госдумы, а также защита национальных интересов в киберпространстве. В статьях российских парламентариев. Узнайте, как Google задолжал казне 7 миллиардов. В рубрике «Банки». Рецепт «Сок» своими руками. Рбидос. Эксперимент с доверием. Прогресс и закон на чашах весов. Новые векторы атак и современные инструменты борьбы с киберугрозами в материалах лидеров рынка. Также в номере. Главные мероприятия отрасли. Аналитика и события в мире. Правила онлайн-бдительности. Вехи истории криптографии. Читайте в печатном виде и в онлайн-версии по адресу iBedFaceBank.ru. Слэш без